Доброе утро. Козы, козы. Даша здесь спал, да? Давай, иди. Пошли на место. Пойдем, пойдем, пойдем. Подаю Маньку. Давай. Вот молодец. Иди, иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди, иди. Иди, иди, иди. Вот молодец. Всем привет, друзья. Короче, сейчас Даринку покормила, мы находимся на нашей фазенде, очень жарко, жара ужасная стоит. Даринку дали мне покормить, и мы что сейчас сделаем? Сейчас я вам покажу, короче. Родился э, Дима у нас. Короче, я на картошке траву дергает. Четыре человека. Я сейчас Даринку покормила, наверное, Димки сплавлю, а сама сама пойду додергаю. Впрочем, все, весь огород зарос. Та часть нормальная, а здесь кошмарно. Здесь мне надо будет по новой ну, все это убирать. Всё. Здесь герань принесла, пересадить надо будет к вечеру. Здесь помидоры надо обрывать. Короче, друзья, работа море, море. Здесь начала. Вчера сороковой день был. Не только. Вот какие -то... цветочки растут. На капусте здесь убрала. ну Здесь четкость чисто. Ну, в принципе, нормуль. Нормуль. Вот салатик. А я сама стала смуглой-смуглой девушкой. Очень, очень почернела. Короче, как будто я на море сейчас отдыхаю. А в итоге я не отдыхаю. У меня море в океан. Это трава. Тринь-трава. Ой, ой, ой. Даринка. Наташа, Наташа идет. Скажи Маринке-то привет, Наташ. Маринка, кстати, смотрит же. Хочешь сказать привет? Ты кулак покажи, скажи. Вот тебе, Марина. Костя! Какой Костя? Это другой пацан что? Ага. Так, я покормила. Или нянчиться будешь, или что, Дим? А? Покормила. Такой радостный. Лишь бы по Ой, лучше я подергаю, чем буду нянчиться. Иди мой, мой. Да обратно не хочу. Чего обратно не хочешь? Идем туда. А, иду, иду, конечно. Я просто смотрю, вот показываю. Он вот дедушка у нас нынче э, смородину сделал. Я вообще ее хотела убрать. Ну, она вот такая хорошая стала, да? На компот пойдет, кушать пойдет. Опять дедушка виноват. Так бы я убрала бы звезда наша. Что молчишь, Ответь что-нибудь. Сос, Сос, выручай. МЧС, да. <соединясь> мы работаем. Да, некогда, скажи. Мама. Ты что там делаешь? Э -о! О, блин, Амина, это не цветы. Смотри, мне морковь сем семенную дергает. Это семена будут. Кыш, мышь, отсюда. Нельзя, это мамина. Это... Мухи там, давай бегом. Кыш, иди давай, вперед. Это нельзя. Давай, больше не дергай, ладно? Все красные, зеленые ягоды слопали. Ничего не осталось. Ага, покраснеет, потом еще будешь. Хорошо, да. Потом к вечеру, дай бог, надо будет на моркови убрать и на помидорках. Все. Так, мы пришли, короче, с огорода. Приня приняли душ Иди нафиг, это вообще не я Это ты с какой-то тетей Короче, пришли Все приняли душ Не буду я тебя Короче, пришли домой Ополоснулись все Жара, жестокая жара Духота Ну, зато мы сделали, план выполнили на на картошке, траву убрали. До обеда сегодня сделали. Но это мы с утра пошли. Короче, вот котик. Я тигра назвала. Фарида говорит, некрасиво. Это девочка. Это мальчик у нас. Тигра девочка называют. Девочка. Тигра мальчик вообще-то. Тигра -девочка. Мультик не смотрела? мультик Винни-Пух. Там тигра мальчик. Друзья, вы со мной согласны? Друзья, там, там есть тигруля. тигра. Не тигра. тигра тигруля. Его, тигруля. его называют Тигра. Мы мультики тигруля. Тигра. Тигруля. А Но вы вот как думаете, это... Винни-Пухи, кто у нас? Тигра или Тигруля? Сто пудов Тигра. Иди сюда, Ответьте. Я, гуглю, я сейчас закинуюсь. Не надо. Нет, нет. нет. нет, нет. Пускай Он, что, мои, под... мои подписчики пускай ответят. Тигра или Тигруля? Вот. Ой, мой, мой, Смотрите, мой, мой, мой, мой. короче, вот барсик. Тигрулю помыли. И Барсик, короче, обнялись. Не трогай, пусть спят. Опять грязно, смотри. только оденешь чистой. Мы... Ну-ка, не сюда, ты не горячая? Иди сюда. Не сюда, перегреться можешь. А? Нет? Но надо хвостики сделать. <къех> так... Она еще без кепки мам бегает. Так вот, надо сделать. Сделай-ка, она ко меня ко не, не сушит. Аминочка, иди ко мне я отниму. Идем я сюда. О, вся вспотела, смотри, что. Видно, да я зашибись, я ей пофиг. Но... Пофиг. Ей пофиг, она не понимает, потому что да, не я себя... Амина, я мина. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, спи спи не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Рядом, вместе, рядом. Хвостики сделаем, ладно? Жарко. Я тогда уеду. Сделай хвостики, а, да, голова потеет, сделай. Она издевается, что она думает, она такая легкая. Да. Да хвостик сделаем. Она вообще не любит. А сама начала делать хвостик. Давай хвостик сделаем быстро. С утра просыпается. Да а потом я тебе куплю чупа-чупся. Пипи, пипи, Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Конечно, пи-пи. А не трогай, пи -пи -пи. пи -пи -пи. да, а то сейчас убежит. Пускай спят двое. Жаркие. Эту полоску не надо, жарко будет. Она снимет, выкинет Садись. на улице. Динара. Или ага. Амина кидалась сама. Сама накидалась. Она сама тоже может. Да, дождик, она потом. Тот раз тоже стала передо мной песок кинула. Дождик, говорит, дождик она делает. Конечно, вечером обязательно. Утром. Один сейчас в песке будет. Обязательно. Я... О, смотри, это ты как лег Барсик, ты теперь. Ой, мой сладкий котик. Да, теперь он сам начал бегать. Мой. Это мой. Он чувствует свою хозяйку, он всегда ко мне бежит. А это мой тигр. Мне вот, не знаю, мне. нравится мой тигр? Нет, нравится, почему я всех животных люблю. Но mm -hmm. я знаю, почему вы любите больше этого, потому что он вес А я люблю всех. Для меня они равны, но я, это я, больше. Я, я такого-то давно мечтала, потому что. Я хочу пить более себе. Я не хочу, С... кроме Бонни была, теперь не хочу. Я собаку хочу очень себе, прям очень хочу. Как не потела. Выгуливать надо? Похрен, мне маленькую надо. которая в карман сикает, какая? Да. да, обезьянку да? Если я хочу, я обезьянку себе скажу. у тебя обезьянок, полнутрыб, обезьянок. Нет, обезьян. я себе хочу настоящую обезьянку. Мне не надо, я вот с этими обезьянками замучила. Самое верх бери, самый верх то тоже. челку ты -то не уоставляй. Я вообще на это, на самом верх делаю макушку. М так хорошо держится. Она мне не дает. Я бы давно бы сделала. А? Тебе мне не Динары, у ламины. Ламины на. Нравится. Динары тонкие, у ламилки наоборот толстые хорошие. Все, все, все, все, Сейчас, сейчас, чуть-чуть. Да, мама сделает, ладно? Мама сделает? Мама сделает не больно. Да? да? Мама сделает? Иди, мама сделает, иди. Я режу укроп. Укроп режу. Добрала мама и лежит таки. Привет, скажи. Всем пока, скажи всем. Скажи пока. Скажи подписывайтесь. Также подписывайтесь.